всем привет привет моим подписчикам гостям моего канала девочки огромное спасибо что вы заходите на мой канал смотрите видео ставите лайки э -э пишите комментарии огромное вам за это спасибо я всем стараюсь э -э ставить сердечки что я каждый прочитала комментарий мне конечно нравится что есть обратная связь это так должно быть сегодня у нас будет расклад э, как он вас видит как он вас видит так четыре варианта первый второй третий четвертый девочки несколько секунд определитесь как он вас видит. Можете даже, если у вас есть два партнера, три, сколько там у кого, можете каждого посмотреть э, себе. Если даже не, не обязательно партнеры, может, ваши коллеги по работе, как вы хотите посмотреть, как они вас видят, как они к вам относятся, что, что бы они хотели от вас. Вот, выбирайте себе, какой вам нравится вариант, и будем смотреть как он вас видит он или она кого хотите посмотреть так надеюсь вы определились Мы будем начинать с первого варианта. Как он вас видит? Ну, смотрите, девочки. Он здесь проигрался как король кубков, что он вас очень любит. Ну, как он вас видит? Он вас видит, что вы императрица, что вы подходите ему по всем, по всем пунктам что вы самодостаточная женщина, может даже что даже и в нем не нуждаетесь, можете и без него обойтись, немножечко так к вам относится э, ревностно, не так что за мужчин ревнует, а ревнует дама, что вы очень красивая, очень успешная дама, что вы очень красивая, очень успешная, у вас все получается, что вы на своем месте. Вы можете себе э, и в квартире вас всю мо квартиру можете иметь и, и и друзей возле себя, которых вам надо. Очень развито у вас и в своих глазах рисует. И Вот, что я говорю, вы сами найдете, вы никогда не будете сидеть на месте, вы сами себе найдете какое-то занятие, чтобы реализовать себя, чтобы вас люди увидели. Вы мастер, вы знаете, что вам нужно и куда вам идти, в каком направлении вам двигаться. Он это видит вас. Но он тоже видит, что вы немножечко страдаете в этих отношениях. Что вам немножко не нравятся эти отношения, что вы, он видит, что вы от него начинаете отдаляться. Закрываться. Закрываться и отдаляться. А я ж ее-то люблю. Ну, я ж ее-то люблю. Так, как еще он? А я ее-то люблю, но что-то она начала, что-то ей не нравится, что-то она начала от меня закрываться, он говорит. А я люблю ее, искренне люблю, король Кубков, Может быть, что сейчас вы, если поссорились, он вот так себе может взять бутылочку пивка или еще чего-то, и так сидеть и себе размышлять. Ну да, может, я ей и не нужен, нафига я ей нужен, она ж такая, она, ж, она пробивная, она может быть даже, что у вас свой бизнес есть, что у вас свое дело есть, и он говорит, да зачем я ей вот такой, а она, видишь ли, она имеет свое дело, хорошо, если не со мной, она продвинется, ее люди уважают, вот, она, она займется собой, ей я не нужен. вот. Но тоже и видит, что вы и страдаете в этих, или страдали в этих отношениях, что вам чего-то не выстачало, нехватка чего-то была. И он говорит, и сейчас на данный момент я вижу, что она закрывается от меня. Как еще он вас видит? Что вы достаточная дама, что вы сейчас немножечко, э, немножечко вот закрыта По четверке Пентаклей вы сейчас сидите вот на том, что у вас есть, вы не выходите на связь. Он видит по тузу Пентаклей, что вы, наверное, пошли в работу, вы пошли себя реализовать. По шестерке Пентаклей он видит, что у вас вы более-менее на хорошем уровне, вам ничего не надо, но еще он вас видит, женщину, когда нужно, вы всегда поможете. Если вас что-то попросить, вы всегда хорошо дадите совет статный, вы понимающая женщина, ну и императрица, конечно, императрица это, это четыре женщины вместе, четыре королевы вместе, в сокупности. Он вас... Вот видит что да помощи она если попросить она всегда поможет но она все разрушила она ничего не хочет уже со мной я так думаю башня а я бы хотел я бы хотел с ней встретиться здесь мужчина хочет с вами встретиться хочет опять чтобы э, по новому как-то э, чтобы вы его приняли по-новому, чтобы начать все заново, но он говорит, наверное, она это будет делать уже без меня. Но я бы хотел, я бы хотел начать все заново. Рыцарь Пентакли и Паш Пентакли. Но я думаю, что это уже все. Она поставила точку. И э, она может и без меня жить. Она понемножку, понемножку будет, э, будет. Э, Идти вперед, и сейчас я, я думаю, что у нее будет какой-то мужчина, любящий мужчина у нее будет. Он себе раз, вот это думает, она не останется одна, она будет иметь мужчину, потому что она женщина на высоте, она никогда не будет одна» она будет иметь счастье, но я бы очень хотел, я бы очень хотел опять начать все заново, но я вижу, что я ей сейчас не нужен, она пошла, она пошла в работу, она пошла в самореализацию, она любит свое дело, она больше уделяет делу, больше уделяет времени, если есть ребенок, своему ребенку. Больше уделяет своей работе. Ну да, она сильная женщина. Ну, конечно, и привязала меня конкретно. У нее, у нее есть силы. Ну, я думаю, что ей и Всевышние помогают. Это сто процентов. А я потерял все. Вот такое, девочки, здесь. Хотел бы, хотел бы он опять прийти к вам, вы у него на счету очень хорошим, вы императрица, сама императрица вас считает, мужчина, он бы не против с вами опять начать все, ну, и он говорит, да, у меня есть любовь к этой женщине, я ж король Пентакли, я ее действительно люблю искренне. Так, девочки, второй вариант, как вас видит мужчина или кого вы себе там за, как вас видит? как вас видит. Так. что вы очень мечтательная, что вы очень красивая, вы на позитиве, на позитиве. что да, у вас была трудная дорога, но вы, вы начали все сначала, вы сейчас вы, вы очень веселая де, де, женщина, вы любите компании, вы любите веселиться, вы любите, ну как веселиться, ну, ну любите бы, быть в поле своих друзей, Любите, любите какие-то праздники, любите выходить. Где-то где посидеть на шашлычок, на природу, что вы такая заводная. Вы, как он вас видит, принцесса Чаш, Чаш мечтательная девочка такая, с хорошим сердцем, очень всем верит, всем доверяет она. Ну и, конечно, и поэтому немножко и страдает, потому что очень доверчивая. Ну, у нас она такая, что она не боится ничего. По тузу пентаклей. Она девочка такая, что не боится ничего, она мне нравится, она за все берется, она не боится никакой работы, она э, нет, что у нее нет страхов. Девочка на позитиве, женщина, позитивная женщина, и всегда отдает этот позитив. И всегда этот позитив отдает. Како, за какое дело бы она не бралась, за какое-то начало, ту Пентаклей. она всегда, она, она, она бы хотела этого, очень мечтает, очень-очень хочет любви, очень хочет нежности, очень хочет радости, солнца для себя, хочет хорошей жизни, много мечтаний, очень летает в облаках, очень летает в облаках. Ну, при этом она умеет и работать, и отдыхать. Хотя она такая романтичная вся, но умеет и работать. По тузу так ли? Да, она умеет, она знает, чего она хочет. Здесь, как еще вас видят? Или видят, кого вы загадали, или мужчина, как он вас видит, что вы всегда идете вперед. Вы всегда найдете себе какую-то цель. Вы всегда э, хотите чего-то нового по тройке жезлов. Вы всегда радуетесь, если вам что-то получается. Всегда отмечаете это, радуетесь этому. Как еще вас видит? Что вы легкая, легкая женщина? дурак карта, что эта женщина легкая, она не заморачивается, она да, она роман принцесса, она э, будет расстраиваться может, но нет не, не так, чтоб уже э, чтоб все конец света, она дальше будет идти, она дальше будет что-то искать, она не будет заморачиваться, он так вас как он вас видит, что очень легкая хорошо, очень легко с ней проводить время, очень легко с ней говорить, ну, лег, легкая на подъем, а идем сегодня туда, да ладно, давай идем, а будем сегодня смотреть дома фильм, да ладно, давай всегда вот такая, что на позитиве, семейная, домашняя, семейная, он вас видит, семейная, домашняя, знает, кого любить. Ну и доверчивая очень. Хотела бы свой круг такой, чтобы ее ценили, чтобы ее любили, чтобы она была защищена. Хотела, хотела семьи, хотела любви в семье, хотела деток, хотела мужчину. Семейная женщина, легкая, открытая и семейная. И она всегда хочет чего-то нового. Она всегда просит Всевышних, чтобы ей помогали в чем-то. У, не, у нее очень много мыслей. Карта мир, карта суд. И я, и, и я думаю, что э, э, он уже говорил, что ей помогают Всевышние. Я думаю, это действительно так у нее, потому что у нее все будет получаться. За что она не берет, у нее все будет получаться. Ей во всем везет. Ей во всем карта мир и карта суд. Ее как будто как при рождении поцеловали Всевышний в лоб при рождении. У нее очень, очень много энергии, у нее очень много позитива в этой женщине. Очень любит помогать людям по шестерке Пентаклей. Никогда никому ничего не отказывает. Ну и раньше он говорил, что очень женщина доверчивая. Очень женщина доверчивая. Так, вот это был у нас второй девочки вариант. Как вас видят? Так, третий вариант. Третий вариант. Как вас видит мужчина? Он здесь вышел, мужчина, король Пентакли. Девочки, он себя, что он... Очень такую, такой огненной женщиной, что вы всегда вот улыбка у вас. У вас всегда вы на хорошем счету, вы на хорошем вы, вы на позитиве, вы его вдохновляете. Потому что король Пентаклей он такой больше медленный, медленный, медленный. Нужно тянуть его за уши, за ноги, за нос. За нос вот это. А у вас он видит, что вы. Очень много энергии э, имеете. Вы всегда хотите идти вперед, вперед, что-то в движении, что-то вам всегда нужно, а нужно это, а нужно это ей всегда. Очень умная, очень умная, очень имеет умный, э, умные мысли, очень у, умеет анализировать все, всегда хочет идти вперед. Никогда на своем пути не останавливается, всегда ищет что-то новое, и всегда ей что-то нужно, всегда ей что-то нужно. Очень красиво, очень сексуально, с ней, с, ней, с ней не соскучишься, с ней не соскучишься. С этой женщиной весело проводить и время, и весело жизнь, жизнь будет проходить, он, думает, он, он так о вас думает. Она такая заводная, заводная. Что еще о вас думает? Что еще думает о вас? Что? Как он вас еще видит? Как он и еще вас видит? Очень сильная. Даже если что-то и не получается, у нее есть на это сила, и она всегда добьется своего. Очень сильная женщина. Она даже если и ей будет что-то плохо, она никогда не будет плакать, чтобы это видели люди. Очень у нее такая... О, вот что я говорю, даже ей будет и плохо, даже будут какие-то потери, она будет держать это все в себе, она сильная, она никогда это не покажет на, люди, на людях, что ей плохо, а у нее немножечко есть что-то такое даже в ее характере мечевого мечевого что она умеет собой совлад... Совлад... владеть собой ну и сила и здесь вышел как король мечей и вы он вас видит как женщину жезловую она он говорит никогда она не покажет что ей больно она такая немножечко мечевая может быть когда когда что-то ей и не нравится, она может сказать в глаза, может отрубить. Да, она честна, честная женщина, очень умная, две карты, верховный жрец, верховная жрица, очень умная. ну, немножечко такая в двойственности, такая немножко загадка, не очень, не очень она открывает, нет, не так, чтобы она открывалась, если есть у нее какие-то планы, что-то она задумала, не очень она будет так и распыливаться налево и направо. Э -э четверка Пентаклей, а ну, и сила, она держит все в, всегда в тайне и пожирится, она де держит до той поры как, как, когда она она знает когда она может это сказать у нее у нее всегда новые планы паш пентакли у нее у нее всегда что-то новое она мастер своего дела она всегда добивается ее ценят все ее и и ее ценят все и поэтому она всегда на высоте у, она она э, чувствует себя удовлетворенной. Когда она что-то чего-то добивается, она чувствует себя удовлетворенной. Она женщина на месте, она хорошо стоит на своих двух, она знает, чего хочет, и она добивается, она хочет быть стабильной, чтобы ее любили, чтобы она радовалась жизни. Вот как он о вас думает, девочки, кто вы для него. Вы для него бесценны, о Пентакли бесценны ну она сейчас наверное в работе в работе наверное она работает она хочет денег она хочет она на что-то копит я так думаю она на что то копит она что-то себе задумала она на что-то копит но пока никому ничего не говорит не открывается держит это в тайне вот так он что-то она хочет стабильности, она хочет благополучия, она хочет красивой жизни, она хочет быть впереди всех. Она хочет быть впереди всех. Вот как, как он запел, вот, она хочет быть впереди всех. Она, я так думаю, занялась сейчас собой. Она хочет продвижения, она хочет благополучия для себя. Она, она движется вперед, она хочет быть на коне, она хочет доказать, что она полноценный человек. М да, она хочет семьи. Я знаю, что она хочет семьи. Она хочет много денег, она хочет семью. И много денег, она хочет быть э, на высоте, чтобы она ни в чем, и ее близкие не нуждались. Да, девочки, ну, хорошо, хорошо думает, хорошо о вас думает. Как он вас видит? Видит вас, женщиной, что вы можете, у вас есть сила на это, чтобы вы поднялись, что вы не паритесь, если у вас что-то, это что вы не будете ходить налево-направо, разбрасывать и плакаться всем в рукав. Нет, он видит вас, что вы, вы, наверное, он так себе думает, наверное, она взяла сейчас за себя. Она хочет всем доказать и показать, кто она есть. Так, четвертый вариант. Четвертый вариант. Как он о вас думает? Ну, наверное, она думает о прошлом, как было, что было, сидит в печальке, думает о прошлом. Но я надеюсь, что у нее будет сила, что она возьмет себя в руки, не будет у нее такой двойственности, и она выкарабкается. Она шестерка жезлов, у нее будет радость в жизни еще. Я на это надеюсь. Она, в принципе, не дура. Она не дура, она сильна, она отойдет от прошлого, она забудет это прошлое. Немножечко в двойственности, он так думает, немножечко в двойственности, не знает, что делать, не знает, что... Вот такое в качельке, наверное. Наверное, думает, что я вот э, тоже не могу без, без, без нее. Э, думает, что я к ней прибежу сейчас. Но я надеюсь, что у нее есть на это силы, что она выйдет с этого. Вот так. Что еще думает? Да, я ей разбил сер сердце. Ее болит, кровоточит. Я знаю, ее болит, кровоточит сердце. Она плачет она страдает я знаю это но я надеюсь что у нее будет все хорошо что она будет рада с собой я надеюсь на это я надеюсь она сильная женщина я надеюсь что у нее будет на ее пути еще человек на белом коне придет ее человек и я надеюсь, что она будет счастлива с ним вместе. Я надеюсь на это. Я надеюсь, что она вырвется вперед. Я это, я, я знаю, что она отойдет от этого. Она очень сильная женщина. Да, я ей разбил сердце. Да, я ей сделал больно. Но я знаю, я уверен, что э, она займется собой. Она возьмет себя в руки. На ее пути еще встретится молодой человек, э, что подарит ей радость, тепло и хорошую жизнь. И я надеюсь, она быстро справится с этим. Она быстро найдет себе и молодого человека и быстро займет себя чем-то, что отвлечься от этой шестерки э -э -э, чаш. Я надеюсь, что она прорвется. Что еще? Что у нее? Да, она пойдет. Жезлы, жезлы. Он, он уверен, что вы выйдете, вы займетесь, вы займете свою голову чем-то, и у вас будет новая жизнь, у вас будет новый, новый партнер, вы найдете себе его. Вы, в конце концов, будете рады, вы измените свою жизнь кардинально, он уверен в этом. Он в этом уверен, потому что вы очень умная женщина. Он говорит, она очень умная женщина. Я знаю, что она хочет радости. Я знаю, что она хочет веселья. Я знаю, что она хочет любви искренней и честной. Я это знаю. Но она очень умная женщина. Она все, она все сможет. Она забудет это все. Она будет, она, она возьмет себе что-то какую-то цель. Она будет двигаться очень быстро и она сможет, она сможет поменять свою жизнь к лучшему. Ну вот так, девочки, как-то. И у нее, и я, я уверен, что у нее будет хорошая семья. У нее будет мужчина, который будет ее оберегать, будет ее любить, и которого она достойна. У нее будет все, у нее будет изобилие. Я уверен в этом. Я знаю, эта женщина может дать многое. Опять, девочки, шестерка, шестерка кубков, но было перевернутая Там была шестерка кубков в той колоде прямая, а здесь вышла перевернутая. Он говорит, я надеюсь, что это уйдет, это, это страдание уйдет и очень быстро, я надеюсь. Видите как? У меня, у меня все карты, девочки, все э, нету перевернутых. А это вот сама перевернулась. Все карты, вся колода. Вся колода, не, все карты э, как, как надо. А это одна, видите, и в э, этой колоде, и в той вышла. Там прямая шестерка, э, а здесь уже перевернутая. Что он говорит? Я надеюсь, что она, она не будет долго страдать. У нее будет все хорошо. Она займется собой. Понемножку, понемножку, и она выйдет с этой ситуации. Она через некоторое время очень хорошо станет на ноги. Так о вас думает, кто вы загадали. Вот такое у нас было, девочки, такие раскладики. Так, я буду от вас знать, нравится вам, не нравится. Ваши комментарии. Так, добрый. Так, день добрый хочу поблагодарить вас за прошлый расклад я услышала вас и начала лечение души спасибо за вовремя подобранные правильные советы спасибо удачи оля оля удачи держитесь выходите с этого всего и я всегда девочкам своим говорю если вот какая-то такая ситуация все у, у, уймите чем-то свою голову чтобы вы забывали это все так быстрее но если вы не поставите себе никакой цели и будете только страдать оно будет заводить в депрессию а так что-то поставьте себе какую-то цель идите к ней и вы быстрее вылечите свою свою депрессию свой свой этот сбросите свой негатив этот так девочки хотите задать вопрос Огромное вам спасибо, девчонки, за ваши хорошие слова. Ну, еще бы было хорошо, если вы бы вы писали комментарии под видео. Ваши благодарности, чтобы вы писали. В чате их я вижу. Я надеюсь, что вся душевная боль уйдет. Люба, а можно все-таки узнать? Возобновятся ли у нас отношения с Михаилом или в моей жизни встретится другой мужчина для серьезных отношений? Михаил и Ольга. Михаил и Ольга. Михаил и Ольга. Михаил и Ольга. Есть ли чувства Михаила к Ольге? Есть ли чувства Михаила к Ольге? Есть ли чувства Михаила в Ольге? Король Жезлов. Ну да, хотел бы вас увидеть, Оля. Ну он вот Чувствует, что он вас потерял, но хотел бы увидеть, король жезлов хотел бы увидеть, увидеть вас. Да, ему тяж, на данный момент ему тяжело, Было тяжелые какие-то были отношения, тяжело было, ему сейчас тяжело. Он, он говорит, что я потерял пятерки пентаклей, десятка жезлов, тяжело. Башня, разрыв, разруха, все пошло. Так. А чувства, есть ли, остались ли чувства у тебя? Остались ли чувства у тебя? Да, я ее люблю. Вот видите, я спрашивала чувства. Вышел король жезлов. Он я хочу, я хочу ее. Я страстно хочет вас, страстью, хочет вас увидеть, обнять. И потом я спрашиваю чувства, а он говорит, я потерял ее. Мне тяжело. Да, было очень тяжело. Башня, разрыв. Мы разошлись, но чувство, да, я ее люблю. Двойка чаш, мы должны быть вместе, я не могу без нее, я ее люблю, я ее люблю. Я бы хотел с ней встретиться, я бы хотел ей что-то новое сказать, я бы хотел, чтобы она меня услышала. Я бы хотел с ней встречи. Встреча может и быть. Встреча, ну, не может быть, а он думает над этим. Но не сейчас. Нужно немножко остыть, потому что рыцарь Пентакли это медленный, он в себе в голове это все делает. Но будет, будет, будет встреча. Встреча будет. А что он хочет сказать? Что он хочет сказать? Что он хочет вам сказать? Я хочу в семью. Я не могу без тебя. Я хочу в семью. Я хочу быть вместе. Ты мне нужна. Девятка кубков. Я хочу быть только с тобой. Никого, видите, только мужчина и женщина. Чтобы у нас было изобилие, чтобы мы вот так себе сидели, чтобы у нас был тепленький дом или сад, чтобы мы вышли вот так вдвоем себе посидели шашлычок пожарили чтобы мы всегда друг от друга не, не отходили всегда вместе я хочу я хочу домой я хочу в семью я хочу к ней О, я хочу чтобы она мне дала шанс если есть дети очень скучает за детьми я хочу, чтобы она меня, если есть дети, скучает очень за детьми. Если нет детей, так он говорит, я хочу начать, чтобы она мне дала шанс начать все заново, начать все заново. Но я держусь, я держусь, я в себе вот держу все эти эмоции, все это держу, я буду подожду. У меня наберется силы и выдержки, чтобы это все пережить, переварить. Есть ли будущее? <как> Есть ли будущее? Но он придет, он придет, рыцарь мечей, он придет, и он не выдержит, он придет и будет, будет разговор. Он придет и будет говорить, будет говорить, потому что он, потому что он будет говорить, «Чё ты молчишь? что ты сидишь там молчишь ты понимаешь что ты мне сердце разбиваешь вот, вот так он к вам придет. Он будет вот, вот сейчас, он выдерживает, страдает, вот это, но не выдержит. И он ждет, что вы, может, к нему, к нему первое напишите и будете плакать. Понимаете, ну где ты, Мишенька? Ну, что ты, ну ты меня оставил? А нет, нет, вот это я вам говорила: не надо этого делать. И вот он, наконец, наконец Оля он наконец вот держится держится а потом вырвет его его вырвет и он придет и немножко будет нервный и скажет елки-палки ты чё вообще попутала что я тебе безразличный ты понимаешь что ты что что ты э -э -э -э закрываешься от меня что ты? Хочешь мне показать, что ты можешь без меня? Что ты вот здесь палками махаешь? Вот, в блок меня поставила, говорить со мной не хочешь, на связь не выходишь, не пишешь мне, что ты страдаешь. Что это такое? Ты что, не понимаешь, что ты мне сердце разбиваешь? Ты что, может, нашла уже в замену? Вот такое что-то будет. Вот в этом, в этом роде что-то вот такое будет. вот готовьтесь оля к этому к встречи э -э -э, Встрече, встрече. <с> может на э, николая придет к вам вот вот так что что ж ты что ж ты а вы вчера его поздравили оль или это светлана я светлане говорю за... так с Михаилом. Не, я говорила за, о, с Олей. С Михаилом я вот делала. Сейчас, сейчас Светлана. Так, Любенька, спасибо огромное за вчерашний эфир. Мой Саня объявился. Видите? Но много чего не договаривает. Ну вот, вот. Ну такой он хочет, чтобы... А вы тоже мы вы молчите. Держите тоже вот так. Держите голову. Ну да. А что надо? Вот так, как будто а я тебя не ждала, господи. Ты смотри, а что такое? Так, бы узнать, что с ним происходит. Очень бл буду благодарна. И если вообще между нами будущее, будем ли мы как пара вместе? М так, М Александр, да? Александр, Александр, Света, Александр, я ж вам говорила, Света, вы, девочки, одно, только не сдавайтесь, не падайте под ноги, вот, явился, не падайте ему, что все, ой, господи, какой ты мой дорогой, как я страдала, нет, а чё, а что приперся, вот так, холодком немножко, холодком, хотя внутри я понимаю, ух, ес, но так, Ставьте себя, себе, что я тоже человек. Елки-палки, а ты, ты что, один на белом свете или как? Так, Александр, Света, Александр, Света. Что надо Александру от Светы? Что надо, Александ... так, что надо Александру от Светы? Что... О, что ему надо? Почему он явился? Что ему надо от Светы? Что Александру надо от Светы? Что надо от Светы Александру? Так что надо? Любви надо? Потому что вы что-то не выходили на связь, не плакали. Вы что-то были, а а а поставили вот такое и нет. Все, я не буду к тебе э на коленях ползти. Ну, а он ждал, ждал. Ну, он же вас любит, вы его любимая женщина. Ну, ну что ему надо? Любви, выш его любимая женщина, только вы его можете понять, больше никто. Вы его любимая женщина, а вы тут вот стали вот в позу, да пошел ты. А если буду плакать, так ты не будешь видеть. И, и что она что там не писала мне, не не плакалась, где я, что я, ну то и приперся я, потому что она моя женщина, она моя любимая. Если будущее, ну, королева жезла, ну, он вас вообще, слушаете и, и эмоционально моя, и моя любимая, и моя эмоциональная, и моя сексуальная, Ой, господи, да здесь темки бомки ну, ну да, справедливость, конечно, будете вы вместе, если вы не замужем, он предложит вам руку и сердце. Ну, видите значит правдивые э, расклады девчоночки тогда помогать помогайте мне помогайте делитесь видео чтоб люди еще каким-то я людям помогла я я хочу это я хочу это помогать мне, мне, мне это удовольствие девочки я хочу счастья для каждого и если я могу почему бы и нет а если Всевышние, спасибо очень им, дали мне такое полномочие помочь чем-то, хотя немножко, од, одной, э, одному человеку, двум, это уже плюс, девочки. И вы не забывайте, вы благодарите, даже если у вас хорошо, вы благодарите. Благодарите за это. Каждый день, потому что люди забывают, когда хорошо, они забывают благодарить. Девчонки, еще от вас комментарии под видео здесь не очень приятно но никто не видит только я их вижу так так так так ольга вы знаете любом мой муж погиб 13 лет назад я в свою жизнь не пускала любовь и вот он вошел в мою жизнь случайно ну ну что делать ну бывает ну ну ну ну Оль, я вам сочувствую, ничего, все будет хорошо, будем работать и все будет хорошо, будем работать. Так, я не поздравила его вчера, у него был день рождения, я написала, потом позвонила, но он не взял, обижен он на меня. Эээ, Оля, не выходите сами на связь то же самое я вот видите из светлана вот здесь есть и другие девочки были у меня такие тоже может вы видите я всем говорю не выходите сами на связь не выходите чтобы он разобрался или вы нужны или вы не нужны а так вы себя но не надо потому что вы себя будете загонять в это вот я всем не надо, ему нужно, ему мужики, им нужно переоценить, нужна мне эта женщина или нет. Пусть будет сразу это, чем вы будете тянуть, тянуть, тянуть, не надо, оставьте его, оставьте на данный момент его, пусть он разберется. Он, если вы ему нужны, он сам к вам придет. Он сам, мы еще посмотрим, у нас еще есть, я каждый день, мы еще будем смотреть, как будут меняться его настроения, как будет меняться, что там у него, как у него, будем задавать этот вопрос, потому что человек, он каждый день меняется. Он даже и вот утром мог бы быть одним, а после обеда все, я уже не могу, меня распирает, я хочу ее увидеть, и все, он уже идет. Видите, только не надо, вы вчера ему писали, позавчера ему писали, все, он, ага, она не может без меня. А если бы вы вчера не писали, позавчера не писали, елки-палки, ну что такое, почему молчит? Он, его бы уже, уже это дергало, что такое, я безразличный ей, и припрел, при, припрел, о, господи, уже заговариваюсь, припрел. Прилез бы к вам. Вот. <смех> Такое. Ну вот видите, если у него еще и отношения, может, ему нужно браться. Посидите, успокойтесь. Успокойтесь. Ему может, нужно. Он на выборе. Может, он на выборе. Оставьте упокойнее его. Так, девочки, есть еще вопросы? Что скрывает что он скрывает от вас что он от вас скрывает что он от вас скрывает что он вам не договаривает что он скрывает от вас да скрывает четверка пентаклей что-то вот закрылся закрылся что скрывает что ему было больно, он вас хотел сильно очень увидеть, что он очень был расстроен. Он не может это сказать, что он очень хотел к вам приехать, он очень хотел вас увидеть. Ему вас не выстачало. он он только выглядывал, смотрел за вами, или вы напишите, или вы не напишете, он очень был вот такой печальки, он уже был разочаровался, что это уже все, наверное, будет конец, что вы его забыли. Вот он скрывает это, вот и карта вот эта выпала, скрывает да своих там о своих, о своих эмоциях, что он страдал. О, а почему? Потому что он, сдал, он ждал, что вы к нему выйдете первое. Он ждал, что вы к нему первое выйдете на связь. И, и будете говорить о своей любви, что вы умираете, вы не можете. Вы, вот, вот это он скрывает свет. Видите? Разоблачили пацана. Да, да, Ольга, вот так. Не надо вам, не надо вторгаться вам в его душу, в его. У ему нужно разобраться, ему нужно разобраться. А вы успокойтесь, займитесь, поставьте себе что-то какую-то цель, займитесь, чтобы вам вы не думали это что-то сделайте себе праздник или с друзьями где-то пойдите или сами кого-то пригласите себе. Но так на позитиве, чтобы вы не пригласили кого-то к себе и плакали, плакали, что вам плохо. Не надо, это не надо никому знать. Он объявится, Ольга, он объявится, потому что у вас две карты вышло. Он объявится. Он придет, ему нужно разобраться. Пусть он посидит, да, он придет своей любовью. Пусть, э, пусть, пусть посидит, подумает. Так, что, девочки, все? Нет больше? А, ну видите, ну вот мы его и разоблачили. Проблемы у него, потому что он ждал, что вы к нему, я только что вам говорила, перемотаете. Он ждал, что вы выйдете на связь, ну а вы не выходили, а что такое? Почему она ко мне не выходит на связь и не говорит, что она не может без меня и, и, и, и любит меня? Вот это он скрывает, как ему было плохо. Он хотел, хотел, хотел, он ждал, когда вы его позовете, а не было этого. И он уже думал, все, наверное, капец. Так, девочки, есть еще кто-то? Добрый день, Галя. Добрый день. Добрый день. Есть еще, девчонки, вопросы? Девочки, я жду ваших комментариев под видео, и чтобы вы, я вам помогаю, стараюсь, и этому очень рада, и рада за вашу благодарность, за ваши теплые слова. Делитесь, пожалуйста, в своих соцсетях, где у вас есть, делитесь с подругами, давайте рекомендации, чтобы нас было побольше, будет интереснее, просто будет интереснее. Ну, Оля, видите, не надо никого жалеть, потому что... Так, здравствуйте, какие чувства и мысли у Михаила к Татьяне? Так, мысли и чувства Михаила к Татьяне. Мысли и чувства Михаила к Татьяне. Какие мысли у Михаила к Татьяне? По отношению к Татьяны. Какие мысли? Ну, что-то хочет с вами поговорить, что-то, что-то так поставить все точки над и. Он сейчас вот в, в его мыслях. Нужно, нужно встретиться и что-то уже определиться, поставить все точки над и. Чувства. Чувства хотел. Ну, вот, встреча. Хотела бы приехать и поговорить. Опять. Хотел бы приехать и поговорить, хочет встречи и все точки над и. Поговорить о чем? О любви. Хочет встречи. Две карты встречи вышло. и ту с мечей. Разговоры. Разговоры поставить все выяснить, все поговорить, но с такими не не э, с с уравновешенным таким настроем шестерка жезлов рыцарь пентаклей что он так так по по, меди, по умеренности поговорить о чем двойка кубков о вас о, о, о ваших чувствах о вашей любви о ваших чувствах о ваших любви, вашей любви действия хочет приехать к вам если будущее хочет приехать сказать вам что вас любит Здесь будет встреча, он приедет, явится. Так, я хочу знать, Александр, что думает обо мне? Обижен на меня, Александр к Ольге, Александр Ольга, Александр Ольга, Александр, ой, ой, ой, ой. ой. Он считает, вот сама карта выпала, что вы очень жестоко с ним поступили. Он считает, что вы очень жестоко с ним поступили. Что он думает о вас, Александр? Что думает о Ольге? Что вы закрылись от него? А он думал, что вы его звезда, что вы его судьба. Он ждал, что у вас будет все хорошо. Он вас ждал. И он думал о вас, что вы его звезда, что вы его судьба, что вы ему по судьбе. Но вы закрыты от него. Чувства есть ли чувства? У него сейчас новая жизнь. Он обнулился карта мир карта дурака чувство есть еще нет он от вас закрылся все у него новая жизнь да я думал она она меня она со мной поступила жестоко она от меня закрылась она я надеялся что она моя судьба она моя звезда я ждал надеялся но все я закрылся мне не нужно у меня новая жизнь у меня новое начало. Вот как-то так. Линия. Какие чувства на сегодня? Думал ли сегодня Ибрагим о Галине? Думал ли сегодня Ибрагим о Галине? Думал ли, думал ли, думал ли Ибрагим о Галине? Думал ли? Конечно, думал, думал, когда же это вот, когда же это наконец случится, что мы увидимся. Что мы уже будем под одной крышей, что мы будем вместе. Конечно, думал, когда уже эта судьба, это колесо повернется в, правильный, в правильном направлении, чтобы мы были вместе, чтобы мы встретились. Встреча, это встреча. Поездка, переезд, чтобы мы встретились, Паш, э, Паш Жезлов, встречи хочет, чтобы мы уже были вместе в стабильной ситуации по четверке Жезлов, чтобы мы были под одной крышей, чтобы у нас было уже что-то свое, чувство какие чувства на сегодня. ну, все встречи. Все хочет встречи. Опять тройка жезлов, четверка жезлов, паш жезлов, тройка жезлов. Хочет, чтобы вы, чтоб вы встретились. Встретились. И вспоминает только вас в шестерка кубков. Вспоминает, вспоминает, как вы разговаривали, как это, как это. А хочет по справедливости, хочет быть вместе. Хочет быть вместе, а видит, что что-то ситуация зависшая, на одном месте топчетесь, ничего нет. И что-то вы к нему, он, он уже смотрит, что вы, наверное, что-то зубки нему точите, что вы строга к нему он уже так сегодня себе думает ну что-то повешенная ситуация что такое что-то я не понимаю я хочу чтобы мы встретились я хочу вместе жить под одной крышкой крышей и это справедливо но она что-то выставляет зубки на меня что-то она кричит горчит что-то выставляет меч вот вот что-то такое Ну, Оль, так зачем вы ушли от этого человека, если у, у, все было хорошо, он вас любил? Ну, видите, и карты это тоже показали. И карты это показали. Он говорит, эта женщина со, со мной поступила очень жестоко. Я вам тоже, тоже и сказала. Я ждал, я думал, что она моя судьба, она моя звезда, но она закрылась от меня. А теперь я. Я закрылся. Я не хочу ничего. У меня новая жизнь. Ладно. Так, девчонки. Девочки, жду ваших комментариев под видео. Если не будет комментариев, я вам честно говорю, не буду отвечать ни на один ваш вопрос. И я тоже обижусь. Вот стану мечевой. Вот я пентакливая, я пентаклевая, но стану ничегой. Что, девочки, еще что-то? Пишите. Делитесь, пожалуйста, делитесь, потому что что-то новеньких нету. Все мои девочки, которые были о новых, не, не могут попасть, что-то не могут попасть на мой канал, люди. Так, девчонки, ну хорошо, не буду я вас задерживать. Огромное вам спасибо, удачи во всем, до свидания.